Всем привет, на связи мистер Офицер. Не так давно мы стали владельцем вот этой большой автомастерской, которая как бы вот такая вот черненькая. Вот, и нам тут подогнали тачки для ремонта. Собственно, какую из них ремонтировать, я думаю, не важно. Давайте какую-нибудь из них да, отремонтируем. Возьмем вот эту, нажмем Ешечку, и тут у нас нужно... Выполните обслуживание, обслужить и отремонтировать транспортное средство клиента перед установкой заказанных модификаций из списка ну давайте, обслужить машину так обслужка выполнена это было нам бесплатно, давайте теперь покрасим перекрасить мы можем тоже бесплатно, красить мы будем ух я даже не знаю во что Прямо он, пускай будет какой-то вот красный формула улучшение. Значит, здесь мы тоже можем все бесплатно все это сделать. Гоночные тормоза, движок поставить четвертый, подвесочку поменять полуспортивная. Давайте поставим трансмиссию забабахать. Супер. И турбонадув затининговать. Дальше у нас есть кузов. И здесь мы можем сделать глушечки. Глушечки у нас вот здесь. Не знаю, почему камера у нас не крутится, не вертится, не показывает. Видать, ей очень сложно это сделать. Давайте поставим какой-нибудь какой-нибудь трехвекторный блин, нифига не видать, но пускай будет такой значит, передние бамперы, передний стандартный заказной диффузорный, значит, есть диффузор Шарк, есть диффузор Pegasi и уличная сборка Пегаси. Я думаю, стоит вот этот поставить. Решетка радиатора. У нас вариант карбоновая комби. Роскошная карбон. Карбоновый интеркулер. Хромированный интеркулер. Карбоновый родстер. Решетка родстер. Спортивная. Уличная рамированная. Так, давайте какую-нибудь хромовую комби поставим. Капот, значит, у нас 12 дополнительных разновидностей капота. Спортивный. Что за дырки? Жестокие дырки. Есть обтекаемый. МК-1, МК-2 капот в Ванити. Ванити. Давайте поставим. В принципе, даже не знаю, но с высока будет смотреться, я думаю, красиво. Давайте оставим его. Фара, значит, мы можем поставить ксенон. Неоновые наборы. Везде засунем и тут какой-нибудь цвет красный так, раскраска значит классические полосочки оранжевый торос, кстати минимализм фиолетовый хаос синий хаос с эмблемой зимняя фукару кстати, такие таки неплохо, да, для красного цвета. Ренджерская фукара, полса Стронза, Дибанер и Мейн Мачт. Тоже, кстати, интересно смотрится. Спорторус. Спорторус. Давайте вот это вот поставим. Какая-то она интересная. Брызговики можем поставить, можем не ставить. Давайте поставим. Крыша. Значит, карбоновая отделка, рифленая крыша. Спортивная крыша. Багажник на крыше. Завихрители. Э -э ну да, у нас ролейная получается тачка. Порожки, значит, расширенные пороги основного цвета, дополнительного цвета. Карбоновые гоночные основного цвета. Дополнительного цвета поставим. Спойлерок у нас верхний. Нифига себе. Есть еще и не верхний. Карбоновая отделка. Аэро. Спойлер. Значит, есть двойной спойлер Такие маленькие. Спойлерки. Низкий спойлер. Вот как мне его увидеть, вопрос. Или... А, вот он. Все, вижу. Низкий спойлер карбон. Утиный хвост, вставка карбоновый. Двойное крыло. И двойное крыло карбон. Э, в принципе, выглядит неплохо. Давайте поставим. Нижний спойлер. А, еще тут, да? Значит... Привинченный утиный хвост, утиный хвост карбон, утиный хвост вставка и привинченный карбон. Не будем их ставить. Стекло у нас есть вариант поставить лимузин. Хе -хе. И есть слабое затемнение. Но помимо слабого есть еще и не слабое. Значит Дальше нам говорят, делай колеса, мать твою. Uh, и сюда, наверное, какие-нибудь трековые поставим, да? Цвет какой-то у них нереально непонятный. Супертурбина. Буржан. Что с этим цветом, я не понимаю. А Давайте-кинь. Такие вот сделаем. Интересно смотрятся. Так, цвет какой-нибудь... Не знаю, красный надо долбануть. Или светлый. Ммм, в принципе, неплохо будет смотреться. Типа ярче, чем все остальное. И огонь. Шины, значит, дизайн шин пали, бля. Фукару. Белый, скорее всего, сейчас поставим. Раз у нас тут все в этом цвете будут белые. Ну и плестойки, и дым. А дым зачем нам? Спасибо, дым нам, наверное, не нужен. Так, дальше идем подтвердить, Да. Обслуживание есть, окраска есть, улучшение кузов, колеса и так далее. Хотите все транспортное средство клиенту за 50 тысяч? Подтверждаем. Доставить транспорт персонала Поручите работника автомастерской доставить транспортное средство клиенту. Нет, давайте доставочку сделаем сами. Посмотрим, что это за тачка теперь у нас получилась. И... Может быть, посмотрим, будет ли счастлив клиент. Ой-ой-ой, как она хорошо едет. Это, конечно... Это, конечно, классно. Аж все нас пропускают. Я не понял прикола с подсветкой. Ну ладно. Красная такая подсветолина. Так, два КМ. Слушайте, она вообще идеально едет. Мне нравится, как она едет. Нет. Блин, тачка большая. Классный спереди движок такой. М -м -м. Огонек. Так, ну тут мы по-любому поедем по маршруту, который на поста. Вот в поворот она почему-то не особо входит. Вот не, не, не, не то это. Не нравится мне это дело. А так тачка зверь. Ух, ух, ух, ух, ух. Не, но ну, опыт... Опыт, конечно, положительный у меня от управления ею. Кстати, неплохо мы ее так сделали, да? И тут как раз таки горы, клиент в горах. Ему понравится такой варик. забирай а это еще и женщина Хух. так доставлены услуги мастерской заработали 81 компенсировано 1400 удовлетворенность 2500 ничего не понятно но собственно вот так вот мы Достали машинку. Со мной только что связался клиент. Модификация установлена? Э, не те, но клиент, в общем, доволен. Точно, ты даже получишь небольшую премию. Она была бы больше, если машина приехала в идеальном состоянии. Хе. Да, называется Угадай. Ну что ж, на этом мы закончим сегодняшнее вот такое небольшое видео. Обязательно ставьте лайк, если вам понравился видос. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, пишите комментарии, какую бы раскрасочку вы поставили этой тачке, чтобы вы поменяли, что сделали. С вами был ФСРК. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока.